Всем доброе утро, сегодня пятница, казалось бы прекрасный день для того, чтобы наслаждаться жизнью, но тема сегодняшняя лично моего дня и моего настроения это раздражительность и злость. А -а -а. А, есть несколько причин а, этой раздражительности и злости, но а, вопрос в том, что она у тебя есть, сразу вспоминаю Елену Хливную со автора эмоционального интеллекта, когда она говорит, что первая идентификация эмоций. Второе, появление, осознание, что оно у тебя есть. И третье, использование энергии и эмоций для того, чтобы получить максимальный результат по делу, а не факт туда, куда тебя может эта эмоция унести. Попытаюсь сегодня трансформировать, или э, более сексуальное слово, сублимировать свою раздражительность и э, некую злость внутреннюю в деловое общение и в максимальную продуктивность от своей работы. Сейчас еду на встречу с руководителями, где у нас будет дискуссионный клуб касательно развития каждого из них через реализацию личного проекта в компании, когда каждый руководитель, оценивая сначала предварительно, а что же такое, собственно говоря, руководитель, что это за профессия, как он может сделать так, чтобы люди, работающие в компании, стали максимально эффективными, стали максимально открытыми. Как он, как руководитель, может создать среду, в которой человеку будет хорошо? Вот отвечая на все эти вопросы, люди выбрали себе проекты профессиональные, причем такие интересные, как, например, ярмарка новых идей, постановка контроля поручений и так далее, и так далее. Все то, что вроде, казалось бы, должен делать HR, но по большому счету весь менеджмент это HR, но HR один в компании много не успевает. Так вот, ему по сути получилось 25 добровольных волонтеров, которые каждый и, взяв себе личный проект постарается его реализовать в рамках этой компании поэтому пожелайте мне удачи после этого будет э, индивидуальная связь потом работа э, с некоторыми отдельными руководителями и еще э, свободное время потом хочу поехать в по сколково э, поработать а может быть поплавать в бассейне вот такой на сегодня у меня план дня еще пока пустой зал да. следующая задача и она самая важная то о чем я вам говорил может быть уже несколько раз человеческое поведение не контролируются просто криком, не контролируется заставить что-то сделать. Это невозможно. Ведь вы же родители. Ну, вспомним наших детей. Что бы ты там ему ни говорил, хлопнешь ему по попе, он посмотрит на тебя, да, и продолжает делать то же самое. Ученые-психологи выяснили очень важный, очень главный закономерность. Поведение – это то, что мы видим с вами. Большинство из нас – руководители. И я, в том числе, когда был руководителем, 16 лет я занимался банковским бизнесом, до этого 10 лет я занимался просто бизнесом. Часто мы реагируем на поведение, но наше поведение определяется образом мышления. А образ мышления формируется убеждениями и ценностями. В глубине, скрытой от всех нас, в основе всех наших поступков лежат ценности. Постулатом системы, и это моя авторская разработка, называется сокращенно I2C2O, следующее. Наш сотрудник в какой бы компании ни был, каким бы бизнесом ни занимался, у него есть четыре самых главных взаимодействия. Это с клиентами, с коллегами, с акционерами, с собственниками компании и с любыми другими заинтересованными сторонами. Пятый важнейший элемент – это когда сотрудники взаимодействуют с собой, то есть внутреннее развитие. Что же такое система, в которой ценности занимают главное место? Я пока не говорю о том, какие, у нас мы к этому придет все. Первое – это принятие решений, любого решения, в отношении своей работы в профессии, опираясь на ценности. В момент принятия решения человека четыре ценности, вот должен хватить, а как я должен поступить сейчас по отношению к клиентам, коллегам, к акционеру и к любым другим заинтересованным сотрудницам. Следующее. Система определяет, как себя вести в ситуации неопределенности. Когда у человека нет фундамента или нет вот этих базовых установок, каждый человек, каждый принимает решение так, как ему кажется, лучше в настоящий момент. То есть, вот он думает, сейчас я поступлю так, а сейчас я поступлю так. А когда у нас будут заложены фундаментальные базовые вещи, и в описании каждой ценности для нас самое главное показать, как эту ценность использовать по отношению к себе, коллегам, клиентам. Как Следующее, когда у нас есть ценности, у нас появляется общая цель. Второе, изменяет образ мышления. Когда мы человеку дали базовые, фундаментальные ценности, чтобы он принимал решение, он начинает думать, как себя поступить. А самое главное, мы получим нужные нам модели поведения. Понятно. Я вам расскажу э, два слова буквально, что происходит в тех компаниях, в которых мы уже внедрили ценности, и как это у них работает. Первое, люди не размышляют о а действии. Им все понятно. В любой момент у них есть ответ на постанов постановку задач. Второе, у них нет метаний, у них есть общие цели. Цели сформированы от уровня стратегии, декомпозированы по направлениям. То, чем вы сейчас именно занимаетесь, у вас есть бюджет, очень горячий аппарат. Третье, у них нет сомнений, они не сомневаются, как поступить. У них есть ценности для того, чтобы принимать правильные решения. Четвертое, нет ограничений. Полная свобода действий, ограниченная только ценность. То есть ценности тебе определяют уровень твоих допущений. Четвертое, у них нет коллег, у них есть друзья. Потому что отношения меняются даже сегодня. Обратите внимание, мне очень понравилось э, в одной из ваших команд, когда друг другу вы что-то пишете и там говорят, ну мы же команда, и это было так классно читать, а по-моему, у, да, по -моему, у, вас, да. А у да. И мне было очень приятно это видеть. Следующее, у них нет клиентов, у них есть партнеры. Когда мы относимся к нашему клиенту как к партнеру, когда мы пытаемся сделать так, что он с нами делает бизнес, это совсем другое. Неважно, покупает у нас одну игрушку, 10 игрушек, там, или там, покупает у нас партию одежды, не имеет значения. Ну конечно самое у них нет хозяина, у них есть инвестор. В чем глобальная разница инвестор с, с, очень хочет для того, чтобы компания взяла, чтобы как можно больше, как можно лучше она стала. Вот что происходит в тех компаниях, в которых вдруг еще корпоративных кодексов нет. Их просто понимание того, что нужно делать. Ну конечно, вместо босса там находится ценность ценностей в ежедневном принятии решений между собой в отношении с коллегами вот каждый день опираясь их всего четыре у нас и их очень легко будет использовать потому что каждый день принимая решение мы будем поэтому люди объединенные общими ценностями обычные люди обычные это очень важно обычные люди объединенные общими ценностями могут достигать необыкновенных результатов Ну что, друзья, неделя прошла. Давайте подведем итоги. Итоги, они примерно следующие. Во-первых, мне бы хотелось вам рассказать, как я закончил пятницу. После достаточно трудных, серьезных рабочих дней я почувствовал, что физически уже очень устал. Поэтому я сегодня приехал в бизнес-школу Сколка, где прекрасный бассейн, я вам его показывал. Вот. И я просто поплавал. Поплавал для того, чтобы немного просто прийти в себя. Когда ты плаваешь, ты размышляешь, думаешь. И вообще, кстати, очень важная вещь. Мы зачастую ждем любви от других людей, не умея себя любить. Так вот, я надеюсь на то, что... Иногда, проявляя к самому себе чувство, имеется в виду не о каком-то самоудовлетворении, а о том, чтобы себя немного порадовать, полюбить себя в хорошем смысле этого слова, это просто необходимо. Поэтому я желаю вам выбрать время, выбрать э -э возможности периодически или регулярно, но ну, любить себя. Это вывод номер один, надо себя любить. Вывод номер два, сопротивление существует всегда. Самый лучший способ борьбы с сопротивлением – разобраться с самим собой о том, что эти сопротивления с тобой не имеют ничего общего. Это сопротивление другого человека или других людей. Твоя задача – делать качественно твою работу. Настолько качественно, чтобы претензий к ней не было ни у кого. То есть профессионализм, высочайшего качества, стопроцентная отдача. И если кто-то этому сопротивляется, то это его личное дело задача твоя любого человека выполняя свою работу на сто процентов сделать так чтобы люди сами поняли что им необходимо снять свои сопротивления почему это так важно потому что если вы начнете вступать в диалог о сопротивлении пытаться разобраться что же происходит вы потеряете себя потеряете силу потеряете энергию и так далее так далее так далее поэтому Встречая сопротивление в жизни, скажите себе, все ли я правильно сделал, на 100% ли я эффективен, все, что мог, я сделал. Да, все отлично, продолжайте дальше. Это номер два. Вывод. Вывод номер три. Бизнес. Касательно бизнеса. Сегодня я разговаривал с одним интересным человеком. Это директор небольшой компании, и у него нет представления о том, что ему делать. Вот он просто директор. А что, представление ему делать? У него нет. И он постоянно ищет причины, что, почему, зачем, эээ, как, эээ, как с этим быть, ээ, и постоянно кто-то другой виноват. Эээ, у него нет в голове четкого представления. Попробуйте помочь вашим руководителям получить четкое представление неважно кто это генеральный директор значит вы собственники это руководитель значит вы генеральный директор помогите им получить представление для того чтобы на вопрос о том как дела не было эмоционального рассуждения о том я много работаю у меня много дел я очень занят я очень перегружен у меня нет мелочи на всякие там такие неважные дела как отчеты или планы нет Дайте человеку разобраться в том, а что, собственно говоря, он делает. Зачем вы его взяли? Решением какой проблемы на самом деле он является? Но, собственно говоря, вот и все. На этом неделя закончена. Я очень счастлив, в том, что меня хватило, и хватило у меня сил на то, чтобы каждый день снимать маленькие видео. Это дает мне, на самом деле, некую внутреннюю силу, внутренний э эффект. Я еще вам покажу сегодня кусочки своего выступления сегодняшнего дня. А в целом я очень доволен этой неделей, при всем при том, что она эмоционально для меня, она была очень тяжелая. Хорошие выходные, друзья, и, надеюсь, увидимся. Если у меня будет интересный материал, я вам э, расскажу о них в субботу и воскресенье. И, кстати, завтра у меня еще одна стратегическая сессия, э, очень важная, где мы будем обсуждать перспективы развития и взглядов очень интересных людей э, в невероятно современном бизнесе. Ну, пока!